Что обычно входит в средства, которые применяются для ухода за парадонтом? Потому что очевидно, что именно они должны э, прийти как э, новая точка приложения или как да, новый путь введения. Э, это установка или внесение или экспозиция под формирователем десны внутри имплантата, опять же, для аналогичной профилактики бактериальной контаминации, ну и для э, ускорения заживления. Либо они содержат антисептик или комбинацию с противогрибковым средством, конечно, это чаще всего классический хлоргексидин и метронидозол, как-то вот они себя зарекомендовали, как наиболее популярные. Либо это субстрат для регенерации, это может быть на сегодня, вот мы встречали даже нанонизированный прополис. Или это гемоделизат крови молочных телят, например, как в Солкосерил, но встречаем. Ну и еще есть несколько тоже гелей, которые содержат либо гиалуроновую кислоту, ну и всякие другие субстраты для регенерации, которые будут работать, если потенциал регенераторный пациент собственный. То есть иммунный ответ и клеточный, и гуморальный, они на высоком уровне. Ну и основа средств, чаще она представлена гелевой или пастообразной массой. В лучшем случае, если она биоадгезивная, то есть она прилипает к сухой слизистой. Такие продукты на рынке сегодня существуют. То есть мы не единственные, не являемся первооткрывателем этого направления. Ну и хотелось бы все-таки дать понять, что направление этого исследования оно намного шире, чем просто намазывание геля под формирователь Дисней и наблюдение клинического результата. Какие собственные защитные факторы имеют место в полости рта? Ну, конечно же, это лизоцим слюны, который обладает противовирусным действием. Это лактоферин слюны, который обладает антибактериальным действием и контролирует э, сапрофитную флору, условно патогенную. Это ПАЖ слюны слабощелочной, который также позволяет раскрываться определенным механизмом иммунным, именно гуморальным. Это тканевые макрофаги, которые содержатся слизистой полости рта и глотки. Это, конечно же, иммуноглобулин А, который также обладает специфическим противовирусным действием. Это соли в слюне, которые, опять же, контролируют ПАЖ, но и препятствуют развитию бактерий, а оказывая сдерживающее развитие. И физические свойства слюны – это ее вязкость, текучесть, способность пениться и так далее, что также повышает очищающую способность зубов, тканей парадонта, щек, языка и так далее. К сожалению, мультинаправленного действия компонентов нам не удалось найти ни в одном продукте, с чем и связаны наши разработки собственные вот, на протяжении последних семи лет. Э, это линейка всей продукции торговой марки «Фитодент». Это и водно-спиртовые растворы, и водные, это масла, и гелевые формы, и вот мы ожидаем еще мармелад как э, такой особый продукт для нас, которые позволят длительно обеспечивать эту механическую нагрузку на зубы и мягкие ткани полости рта для длительного очищающего действия и сохранения всех активных компонентов на слизистые для того, чтобы раскрывался в дальнейшем их эффект. Поэтому компонентов, которые бы способствовали регенерации напрямую каким-то механи механизмам, аэрации, то есть доставки туда кислорода, антиоксидантов, которые бы препятствовали уже наступившему и снижали состояние гипоксии в тканях, субстратных веществ, которые бы э, способствовали включению в обмен веществ клеток и тем самым обновлению, улучшению их состояния, репарации и так далее, антиадгезивных компонентов, которые препятствовали бы повторной контаминации, адгезии бактериальной флоры, в э, биопленку и так далее, и антигипоксантов, э, соединений, которые бы препятствовали наступлению Гипоксического состояния клеток, провитаминов, которые участвовали бы в процессах дыхания, обмена, выведения и прочего накопления различных компонентов. чтобы это было в одном флаконе, такого в составах пока мы не встречали, в с чем и была разработана линейка средств торговой марки Фитодент Периогель, которая включила все компоненты как раз обозначенного действия. И клинические показатели, которые в области экспозиции геля под формирователь десны мы хотели бы выделить с чего и началось наше исследование это следующий перечень конечно же это цвет десны который нам говорит о степени трофики и кровоснабжения и отсутствие отечности гипермии. о чем также будет говорить э, цвет десны это тургор десны при нажатии э, опять же это нормальное состояние поэтому тургор должен быть плотный и при Нажатие обратной стороной зонда, внутрь манжеты, она должна быстро восстанавливать свой цвет, форму, должен быть уходить этот белесый э, гипоксический момент. И вся полностью структура десны должна возвращаться в исходное состояние. То есть есть показатель эластичности, как да, проявляется тургор десны. Ну и нормой является, конечно, плотное состояние десны. Это что говорит о хорошем тургоре. Термин впервые был взят из ботаники. Это темновая фаза фотосинтеза. И тургором по сути, является испарение избыточного количества влаги, накопленного за световую фазу фотосинтеза, при которой образуется, как мы знаем, кислород и вода. А, да, также достаточное количество. А углекислый газ активно поглощается для синтеза молекул АТФ. Кровоточивость. Конечно, должна быть полное отсутствие кровоточивости при наблюдении э, вместе экспозиции геля под формирователем десны, отсутствие мацерации на контакт с формирователем, поскольку в отдельных зонах происходит образование эпителия раньше, а где-то позже, и за счет прокручивания формирователя обратного мы по сути срываем вот эти зоны. И там, где эпителий еще недостаточно состоятельный, где его мало слоев, э, он, конечно же, весь полностью сходит обратно и у нас открываются подлежащие маленькие кровеносные капилляры которые и выделяют вот это либо кровоточивость дают либо они дают такое отделяемое плазматического характера полупрозрачное да, или там беловатое это структура десны, конечно же. Десна должна быть целостная, она должна иметь им полную анатомию, правильную края, десневой манжеты под формирователем десны. И мы должны наблюдать эпитализацию в этой зоне оце или оценивать этапы эпитализации, которые анатомически должен происходить с 4 по 7 день ну, как бы в случае общесоматических проблем пациента или каких-то еще сопутствующих проблем конечно эти сроки будут увеличены до 10 дней обычно ну кого-то бывает даже до 14 в зависимости от объема вмешательства и я бы капитализация он говорит такая белесая поверхность внутри манжеты и теперь хотелось бы непосредственно перейти к самому докладу который был представлен впервые и те данные которые показаны здесь там мы говорим о них действительно об этом речи пока не было. Итак, оценка эффективности однократной экспозиции геля с хлорофилом и хлоргексидином при установке формирователя десневой манжеты в зубной имплантат. Клиническое обоснование. Как мы все хорошо понимаем на сегодня, установка формирователя Дисны это неотъемлемый компонент протокола протезирования зубов на имплантатах, который выполняется на различных этапах. Мы можем ставить формирователь Дисны непосредственно после установки имплантата, как на сегодня в общем, делают большинство специалистов. Поэтому мы не можем наблюдать в короткие сроки, будет ли как-то эффективен гель или нет. Поэтому вот этот сегмент мы сразу отметаем. Мы тоже это хорошо понимали, когда ставили перед собой задачи исследования и цель основную. Формиратель может быть установлен на этапе раскрытия имплантата, например, если проводилась костная пластика, и мы устанавливали имплантаты вообще без нагрузки и без формирователя десны с заглушками. И тогда на втором хирургическом этапе через 4-5-6 месяцев мы открываем этот имплантат и устанавливаем у него формирователь десны. И в среднем где-то проходит 2 недели до протезирования. И вот этот весь сегмент пациентов попадает однозначно в зоны наших исследований. Ну и на сегодня можно создать также индивидуальный формирователь дисны, как какой-то пик развития этого эволюционного направления в именно да, в сторону формирователя дисны, его развития физических качеств, ортопедических возможностей. И вот максимально, конечно, соответствующий индивидуальной анатомии пациента. Как я уже сказал, формирователь да, может быть установлен на различном этапе. Одноэтапный протокол или одномоментный, двухэтапный. При этом формирователь Дисны может устанавливаться совместно с аутотрансплантатом. Чаще всего это происходит на втором этапе. Потому что Когда проводилась костная пластика, допустим, не было возможности заниматься менеджментом мягких тканей одномоментно. И нам на данном этапе, когда мы уже ставим формирователь Дисны, нам хотелось бы сделать какую-то пластику мягких тканей вестибулярно, увеличить этот объем или создать его вообще или создать зону прикрепленной десны, которая у нас не образовалась после костной пластики, но ну и решить какие-то другие проблемы именно мягкотканного комплекса в области формирователя десны для адекватного состояния под ортопедической конструкции. Конечно же, установка трансплантата. Она увеличивает срок заживления, репарации, регенерации мягких тканей десны в этой области. И основное назначение формирователя десны это моделирование десневого контура и объема мягких тканей десны в области будущей ортопедической конструкции для адекватной анатомии мягких тканей, ее качества и объема больше объема, вот все-таки про качество мы нигде здесь им не занимаемся. Функции эстетики мы создаем объем, мы создаем количество или как таковое таковую прикрепленную десну. Но вот чтобы говорить о качестве и как-то оценивать для состояния это мы об этом конечно не говорим.